Чтобы определиться в выборе между кредитом и лизингом нужно разобраться, какие плюсы и минусы имеет каждый из них. При лизинге регистрация и страхование авто производится именно лизинговой компанией, конечно все включено в счет клиента. Таким образом, в случае ДТП вы можете рассчитывать, что все сложности относительно страховки будут решать именно лизинговая компания. Также лизинговая компания будет проводить все технические сервисные обслуживания. Существует возможность отказаться от автомобиля до окончания срока лизинга, также его можно обменять на любой другой. Для юридического лица преимуществом является то, что э, лизинговые платежи можно учитывать в счет расходов, таким образом снижать базу налогообложения. К минусам лизинга можно отнести то, что по сравнению с кредитом он будет дороже. Средняя эффективная годовая ставка составляет 19% в гривне, 12% в долларе и евро. Также вы не являетесь собственником автора либо же техники до того момента, пока не выплатите все лизинговые платежи. При кредитовании предоставление авансового платежа не всегда является обязательным. Кредитные программы дешевле, а срок кредитования длиннее. Эффективная средняя годовая ставка составляет 17% в гривне, 11,5 доллара и 11 в евро. Также немаловажным плюсом является то, что с момента оформления кредита вы являетесь полноправным собственником авто. К минусам кредитования можно отнести тот факт, что оформление и страхование авто будет возлагаться на клиента. Таким образом, в случае ДТП все вопросы касательно страхования и страховки будет решать сам клиент. Проанализируя две формы финансирования, можно с уверенностью сказать, что в них есть недостатки и преимущества, и выбор остается, конечно же, только за клиентом. Отметим, что лизинг в Украине пока уступает по популярности у кредита по сравнению с развитыми странами. В пути развития лизинга в нашей стране остается более психологическая проблема. Вы не являетесь собственником авто до полной выплаты лизинга, хотя в тот же самый момент вы не имеете права продавать или передавать авто, взятое в кредит без согласия банка.